Приветствую вас на канале Помощь Компьютер, и в этом видеоуроке я вам хочу показать, как можно включить режимы 8 Windows 10. Другими словами, при загрузке операционной системы вы нажимаете 8, но никакой реакции не происходит, и вы не можете зайти в дополнительный вариант загрузки, где выбрать подход безопасный режим, устранение неполадок, загрузку успешной конфигурации и того подобного. Windows 10 по умолчанию это отключено и чтобы включить нужно проделать несколько шагов. Как раз в этом видеоуроке я вам покажу, что нужно сделать. Давайте приступим. Все, я буду показывать это на виртуальной машине. Давайте ее запустим. Так, сейчас свер... свернем немножко. Так, Windows 10 чистый для... В которой еще не прописана ни одна команда. И при нажатии много раз и 8 здесь а, нигде не происходит. А идет сразу загрузка персональной системы. Как наша персональная система вот загружается? Сейчас мы увидим наш рабочий стол. Дожидаемся окончательной загрузки. Вот. После того, как наша операционная э, система загрузилась, нам нужно проделать несколько шагов. Первым делом мы нажимаем на пуск. И здесь прописываем CMD. CMD. Так. А, по ней надо, ее командную строчку нужно открыть от имени администратора. Обязательно. Запускаем. Давайте вернем. Так. А, после этого нам нужно увидеть писать одну команду. Команда очень да, длинная. А вот она имеется. А ее я выложу под а, в описании к видео. Чтобы вы могли спокойно скопировать ее и вставить в себя. Что нужно сделать? Нам нужно ее просто скопировать. И вставить сюда. И нажать Enter. После этого проверить, чтобы операция успешно завершена. Именно такое должно вывести действия. После чего мы можем спокойно перезагружать наш компьютер и проверять, сработали наши действия или нет. Давайте а, покажу все это наглядно. Нажимаем много раз в 8 при загрузке, и у нас появляется дополнительный вариант загрузки, где мы можем зайти в безопасный режим, устранение поломок компьютера и так далее. Вот так все легко и просто. Всего лишь нужно писать одну команду. Одну команду командную строчку. После этого у вас включается режим F8. На этом видео урок хочу закончить. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу, посещайте сайт Новый помощь с компьютером. Ну а так, если у вас остались вопросы, то задавайте под комментарием видео. Постараюсь на них ответить и помочь вам. Всем спасибо и до скорой встречи!